Этот порог развития лица и челюсти формируется еще в утробе. Заячья губа довольно редкий диагноз, его ставят один из ста тысяч детей. Можно ли его предотвратить и что делать, если ребенок родился с патологией? Давайте разбираться. Что это такое? Этот дефект обычно заметен невооруженным взглядом. Расщелина проходит от верхней губы до кончика носа. Что может вызвать болезнь? Лишь в 5% случаев зайчья губа формируется из-за наследственности. В остальных все зависит от образа жизни матери. Главные причины патологии. Сильные стрессы в первом триместре беременности. Инфекционные заболевания. Продолжительный и тяжелый токсикоз. Поздние роды после 35-40 лет. Вредные привычки. У курящих риск развития пороков плода увеличивается на 50%, а у пассивных курильщиков на 13%. Прием препаратов, запрещенных при беременности. Длительный прием антибиотиков. Будет ли заячья губа у ребенка. По окончании формирования лица у плода 11-12 недели беременности врачи могут увидеть расщелину губы и неба на УЗИ. А родителям, еще имеющим ребенка с этим диагнозом, перед планированием беременности следует проконсультироваться с врачом-генетиком. Опасна ли болезнь? Заячья губа ⁇ это прежде всего эстетический недостаток, но он может мешать развитию речи и кормлению. Поэтому родители должны подготовиться к тому, что ребенок потребует особого ухода. Кормить малыша нужно полусидя. До отрыжки и срыгивая его нужно подержать солдатиком. В положении лежа голова должна быть повернута на бок. Нос нужно регулярно промывать маслом или лекарственными настойками. Можно ли вылечить зайчью губу? Только хирургическим путем. Но это опасно. Такие операции занимают одно из первых мест по тяжести среди всех врожденных патологий. Обычно расщелину закрывает собственными тканями или костным трансплантантом. Процедуру желательно проводить в возрасте 3-6 месяцев. В 70% случаев одной операции недостаточно. Полная коррекция должна быть завершена к 3 годам, чтобы у малыша не успели развиться дефекты речи. На этом все. Заканчиваю свое короткое видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не дай Бог вам такого опыта.